Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Продолжаем говорить о типах людей и сегодня разберем такой тип, как жертвы. Какое чувство движет этими людьми? Конечно же, жалость. В первую очередь человек жалеет себя. То есть когда-то в детстве, может быть, ему было очень плохо, очень больно. И ему стало себя жалко, он себя жалел, жалел. И когда он вырастает, начинает какой-то человек рассказывать ему о своей боли. И включается кнопочка под названием «Жалость». И эта жалость как бы сближает этого человека со своим партнером. Ему кажется, вот я его сейчас пожалею, я не допущу, чтобы ему так же больно было, как и мне. Я-то точно ему боли не причиню. И такой человек начинает поддерживать, учить, давать советы, помогать, делать что-то за него. В наше время сейчас на постсоветском пространстве очень много таких женщин, которые выбирают из чувства жалости себе мужчину. Но что же они потом получают взамен? обиду, боль, разочарование. Они начинают как бы делать акцент на жизни своего партнера, совсем забывая о себе. Да? Они не понимают, что у человека там что-то плохо было. Не понимают, что это его ответственность, что это его задача, с которой он сам должен справиться. Они как бы похожи на спасателей. Они начинают спасать, учить, но в итоге получают э, вообще, скажем так, инвалида человека. Мужчины у таких женщин лежат на диване, ничего не хотят делать. Э, по сути, когда вы жалеете человека, вы взращиваете в нем неуверенность. То есть, когда я жалею кого-то, что я транслирую? «Ты же не справишься без меня». Такое чувство неуверенности в том, что ты справишься, в том, что с тобой случилось что-то несправедливое. И человек на уровне чувств с этим соглашается. Да, я не справлюсь. И своими результатами он вам это и показывает. В конечном итоге вы начинаете все тянуть на себе и начинаете чувствовать груз ответственности. Эти люди гиперответственные. Если это женщина, то она... Делает домашки за детей, убирается в их комнатах, накладывает им покушать, да, типа они сами не смогут. Всем нагладит, все, всем все сделает. За мужчину там сделает мужскую работу, да, он же сейчас с работы придет, ему тяжело там колеса на машине поменять, да. То есть она такая живет жизнью всех, но своя жизнь пустует, забывают о себе. И очень часто как бы, у таких людей могут даже рождаться дети-инвалиды, потому что вот это чувство, когда возобладает, что жалко так, они же без меня не справятся, но что вы просили, то Бог и дает. Вот таким образом. Поэтому перестаньте брать ответственность за жизнь людей на себя, даже если это ваши дети. Пусть они делают свое дело. Так они становятся уверенными в себе. Да, иногда сложно, да, какие-то трудности преодолевать. Все, что нужно детям, это ваша поддержка. Быть рядом, он говорит, ты справишься, ты молодец. Но детям давать советы можно, да, рассказывать, как бы вы поступили в такой ситуации, если там какие-то проблемы во, вза во взаимоотношениях со сверстниками, либо с учителем. А, во взаимоотношениях мама, папа, мама или папа и ребенок вы можете быть родителем, вы можете в мягкой форме давать советы. Но советы в какой форме? То есть если ты сделаешь вот так, то получишь вот такой результат. А если ты сделаешь вот так, то результат будет вот такой. Лишай сам, как ты хочешь, каких результатов. Я бы поступила вот так, потому что если я сделаю вот так, будет вот так. И это прекрасно и наглядно ребенку будет понятно, да, и он будет чувствовать свободу выбора, он будет понимать, как ему поступить. Но когда вы в взаимоотношениях с партнером, когда вы два взрослых человека, советы давать нельзя. Даже если вас просят, особенно женщина мужчине, Ни в коем случае. И не делать то, чего вам не хочется. То есть отдать мужские функции мужчине своему и женщина займись своими женскими функциями. Как определить, какие функции женские, какие мужские? По своим ценностям. Если мне нравится вот это делать, да, да, это соответствует моим ценностям, значит я буду это делать. Если мне не приносит это дискомфорт, я это делаю. А если я хочу, чтобы вот это для меня делал мужчина, я ни в коем случае этого не делаю. Я прошу мужчину, чтобы он это сделал. То же самое у мужчин. Вот таким образом. У таких людей, у которых преобладает в поведении чувства жалости, очень важно избавиться от этой жалости и осознать, что какие бы проблемы у человека не были. Там, например, мама одна осталась с пятермя детьми, да, и воспитывает на зарплату там, 20 тысяч всех. Не надо ее жалеть, это ее путь, это ее жизнь, значит, какими-то заслугами она это создала в своей жизни, и она обязательно справится. Если вы хотите помочь ей, можете помочь, но не из чувства жалости, а из чувства любви и изобилия. Ну вот, нам мне не жалко, даже если ты мне ничего не дашь замен. я просто с радостью тебе помогаю. Даже если ты мне спасибо не скажешь, даже если ты меня нахрен пошлешь с моей помощью, на, держи, мне не жалко. Вот так. А если же вы понимаете, что ваше действие из чувства жалости и неуверенности в том, что человек справится, не стоит этого делать. Вернитесь к себе и спросите себя, а я хочу это делать или нет? Если нет, вы имеете полное право. Поймите, что есть ответственность за вашу жизнь, и вам даны силы только на вашу жизнь. У других людей есть свои собственные силы и ответственность решать свои проблемы. Важно очень четко выставить эти личные границы, и тогда ваша жизнь засияет новыми красками. Вы почувствуете облегчение и тот груз, который на вас давил, он спадет с вас. И вы почувствуете, как легко стало жить. Спасибо всем за внимание. Записывайтесь на консультацию. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До встречи в следующих видео.